В этом году мы вместе с Тверской областью приехали опять на выставку «Ладья». В этом помогла нам администрация Тверской области, которая профинансировала нам стенд. Официальным лицам видно, что Тверская, Тверская область поддерживает свои предприятия народного промысла, а это способствует сегодня и туризму, и, и, и занятости, особой занятости. В преддверии Нового года замечательно, что организована такая выставка, потому что каждый человек... Входя в это здание, в этот павильон, уже получает ту самую атмосферу предновогодия. Должна сказать, что с Тожерскими золоташими мы знакомы очень давно, очень гордимся этим брендом. Это один из главных брендов области, ну и, естественно, России. Но и уходят за рубеж, в том числе в качестве сувенирных подарков, значимых подарков первым людям других государств. Руководству э, Всемирного Совета Мира и руководству Вьетнама, президенту, я подарил э, несколько произведений от торжевских золотошвей, которые были с восторгом восприняты ими. Ну Я смотрю с каждым годом, э, все шире и шире развивается это мероприятие, которое действительно и привлекает и молодежь, вот, сегодня характерно, очень много молодежи. Да, очень много народу, которые говорят, о, мы вас знаем, мы сейчас к вам зайдем. Я вижу здесь очень много экспонатов, и узоры почти не повторяются. Это означает то, что оно живет, традиции сохраняются, соблюдаются, это очень отрадно. Мне красота привлекает, качество. Потом народный народной руки человеческие, душа. Россия – великая страна, и то, чем занимается коллектив «Таржовский Золотошвей, это, конечно, поистине великолепное и прекрасное дело. И я считаю, что такие организации необходимо поддерживать на федеральном государственном уровне. Мы очень много сейчас проработали новых мер поддержки на федеральном уровне, и сейчас очень приятно, что именно вот руководители «Таржовский золоташвей» вместе с коллегами из других крупных предприятий народных промыслов из других субъектов, готовили пакет серьезнейших предложений, и мы с начала года, э, у нас, думаю, будет такой серьезный дополнительное принято решение, которое даже в каких-то степени кардинально, может быть, помогут поменять не только меры поддержки, а еще и место народных промыслов вообще в экономике в целом. Я не сомневаюсь в том, что у Торжовских золотошвей блестящее будущее. Где бы мы ни были, в какой бы стране, в каком бы регионе Тверской области, автовокзалы, железнодорожные станции и э, самолеты, везде мы видим продукцию золотошвей, наших торжовских золотошвей. Наш клуб уже давно сотрудничает с этой замечательной фабрикой. Мы используем от площадку для популяризации всей нашей молодежи, нашей образа жизни. Да? В частности, это, ну что нам входит, не только там течение книг, допустим, да, там, э, кино, все э, остальное. Еще и выставки очень хороши, музеи хороши, потому что когда приходит молодежь туда, она видит это, причем если экскурсия идет по музею, так это сразу же откладывается не в голове, потому что они посмотрели, что это такое, что это действительно произведение народно-искусства, и что это наша страна, наша Россия, это не извезено из-за рубежа что-нибудь а, что Я получается? был в гостях у Тожовских Золотошвей, я увидел уникальность производства, я увидел, как... Делаются шедевры. Я увидел э, то, что больше нигде не увидишь. У нас в России такое больше нигде не делается, может быть даже и в мире. И мы с гордостью посмотрели и понимаем, что у нас есть чем гордиться, у нас есть кем гордиться. Торжовские латашвей в этом году стали туроператорами. И мы формируем очень большой поток туристов, которые приезжают в город Торжок, приезжают в Тверь. Едут по области, и очень хотелось бы здесь на этой выставке представить как можно больше информации о наших продуктах. А едут туда, где интересно что-то посмотреть и узнать что-то новое. Для этого как раз и создана на уже региональном уровне ассоциация традиций духа, которая работает с молодежью, которая привлекает э, партнеров в свою организацию. Уже пять федеральных округов с этой экспедицией прошли. Не только промыслы э, изучают, исследуют но и народную культуру, традиции, обычаи, обряды, встречи с героями, с ветеранами нашего Отечества. Через передачу знаний народа-художественных промыслов, через проведение мероприятий социально-культурной направленности как раз и развивает патриотическое воспитание. Жесткие золотошвеи влияют непосредственно на экономику города Ташка, а области в целом поскольку действительно очень много сил вкладывается в развитие туризма, популяризацию данного промысла и в целом э, влияют на культуру нашей страны. В преддверии Нового года мне очень хочется пожелать новаторам и жителям Тверской области, конечно, здоровья, счастья и мирного неба. Приезжайте под Новый год на новые новогодние праздники в город Торжок, которые вас порадует своими объектами и нашим промыслом, промыслом Торжовский золоташвей.